Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Телец на июль 2020 года. В этом видео мы с вами разберем по датам, по дням, какие будут происходить события с вашим знаком зодиака. Итак, в течение всего месяца Ваш правитель Венера будет находиться в Вашем секторе финансов, самооценки и питания. Напоминаю, что в предыдущем месяце Венера была ретроградной, и в июле она начинает набирать обороты, она увеличивает скорость своего движения. Это говорит о том, что Ваши финансовые дела начнут продвигаться намного быстрее, Вопросы, связанные с самооценкой, тоже будут решаться. Если вы ощущали неудовлетворенность в какой-то сфере жизни, в частности в отношениях, то, скорее всего, июль месяц начнет возвращать вам вашу внутреннюю гармонию. Еще одно важнейшее событие июля месяца это то, что 1 числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения возвращается в знак Козерог. Ваш девятый сектор, который отвечает за мировоззрение, поездки, высшее образование, а также бумажные и юридические дела. Сатурн, по сути, последний раз заходит в знак Козерог, и он будет находиться в этом знаке по 17 декабря. Затем он будет возвращаться в этот знак аж через 30 лет. Поэтому, безусловно, Будут происходить очень важные события, но они будут больше носить такой характер получения того, к чему вы очень долго шли. Вряд ли вы захотите начинать что-то новое, разве только в том случае, если вы долго откладывали, решались, думали, стоит, не стоит. Но в целом это период, нацеленный на то, чтобы вы получили результат, чтобы вы увидели результаты своей работы. Также это время, когда могут прям цементироваться какие-то ваши личные убеждения, ваше мировоззрение будет обретать очень завершенную форму, и если какие-то моменты вызывали сомнения или давали неуверенность в себе, то в этот период вы настолько окрепнете в своих убеждениях, что будете теперь обращать внимание совершенно на другие вещи. И эта тема больше не будет отнимать много времени и внимания. Меркурий — планета коммуникаций, поездок и документов в течение всего месяца будет находиться в вашем третьем секторе, который и отвечает за эти темы. Поэтому определенно июль будет для вас очень активным месяцем. Это хорошее время для того, чтобы получать новые Знания, больше общаться, для того, чтобы не сидеть на месте и знакомиться с новыми людьми. Но учтите, что до 12 июля Меркурий будет ретрограден, поэтому в первой половине месяца желательно не решать важные вопросы, связанные с оформлением бумаг, началом обучения или же переездом. 1 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием, и это даст возможность увидеть кульминацию всего ретроградного периода. Это хорошее время, чтобы сконцентрироваться на своих желаниях, чтобы лучше осознать, понять какую-то ситуацию. И определенно это период, когда что-то встает на свои места. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе знака Козерог в вашем девятом секторе. И это будет последнее затмение на этой оси знаков на ближайшие 18 лет. Так что, по сути, многие вопросы действительно будут уходить из вашей жизни, они будут решаться, они будут становиться неактуальными. Поэтому во, второе, во втором полугодии 2020 года будет смещение фокуса внимания на какие-то совершенно новые темы. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Интересно, что этот аспект повторяется также 27 числа. Это неблагоприятные дни для переговоров, подписания бумаг, а также будьте очень внимательны в поездках. 12 числа Солнце будет делать благоприятный аспект к Нептуну. Это день исполнения желания, и это может быть связано с какой-то хорошей новостью которую вы получите или, к примеру, это будет важное письмо, которое вы прочтете. В любом случае через информацию и общение в вашу жизнь может прийти что-то очень важное для вас, что поможет вам ощутить, что вот есть место чудесам в этой жизни. То есть это действительно что-то очень и очень хорошее. 14 числа Марс будет в соединении с Хероном. Кстати говоря, Марс в течение всего месяца находится в вашем 12 доме, поэтому в плане работы и активности вам подходит работа в уединении, либо за кулисье, когда вы управляете процессом, когда вы работаете скажем, в полной концентрации, не отвлекаясь на какие-то незначительные вещи. В то же время в середине месяца Марс будет в соединении с Хероном. Это у нас планета двойственности, поэтому может возникать желание совмещать несовместимое, работать в двух направлениях одновременно — но учтите, что Марс в этом месяце замедляется, он теряет скорость, так как в сентябре он будет разворачиваться в ретроградные движения. Поэтому даже совмещая какие-то два направления, старайтесь не спешить. И в этом месяце очень важно в любой деятельности уделять достаточное количество внимания тем вопросам, решением которых вы занимаетесь. С 14 по 20 число Солнце будет делать оппозицию к Юпитеру, Плутону и Сатурну. И это все будет происходить на ваш 6, 3, -й, 9 -й дом. Это напряженное время в плане общения, неблагоприятное время для поездок и для решения бумажных вопросов, особенно если вам нужно обращаться в какую-то государственную инстанцию. Лучше отложить просто такого рода Вещи на другие даты. Также старайтесь в течение месяца не затягивать решение каких-то вопросов. Старайтесь выполнять все вовремя, особенно если это касается обсуждения каких-то важных дел, оплаты по счетам или же если вам нужно куда-то съездить. 20 числа будет новолуние в Раке в вашем третьем доме, который отвечает за обучение, поездки, бумажные дела переписку. И, как видите, этот сектор для вас очень актуальный на протяжении всего месяца. И видно, что вы будете завершать какие-то дела, но параллельно будут возникать новые идеи. И, безусловно, с интеллектуальной точки зрения месяц очень активный. Нужно много размышлять и работать с информацией. 22 числа Солнце переходит в знак Лев, ваш четвертый сектор на месяц. И это поможет вам сфокусировать свое внимание на теме дома, семьи. Может быть так, что вы получите возможность увидеться с родителями или захотите посетить места, в которых вы выросли и родились. В целом это время, когда приходит определенное спокойствие в вашу жизнь. Все-таки, когда активный третий дом, как у вас в этом месяце то это дает беспокойную жизнь, когда много дел и нет времени посидеть и отдохнуть. Но в конце месяца будет именно такой период, когда время для отдыха найдется. 22 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к Урану. И если вы смотрели мои гороскопы на июнь месяц, то я дважды упоминала об этом аспекте, и он будет в третий раз повторяться еще и в июле поэтому события этих дней могут быть тесно взаимосвязаны. Это аспект креативных идей, неожиданных встреч, а также быстрого решения любых вопросов, связанных с переговорами или поездками. Но стоит быть очень аккуратными за рулем и на дороге. 27 числа будет важнейший аспект месяца. Юпитер будет делать секстиль к Нептуну. Это аспект медленных планет, он воздействует... Так или иначе, на протяжении всего 2020 года это аспект, который дает внутреннюю веру в себя, поддержку, желание развивать свой внутренний мир и обретать внутреннюю силу. И я об этом аспекте снимала еще в апреле отдельное видео. Ссылочка на него будет внизу в описании. Так что обязательно переходите и смотрите. Уверена вы узнаете много интересной информации. И, наконец, 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Юпитеру и будет в аспекте к Нептуну. Это, опять-таки, неблагоприятный день для решения бумажных вопросов, а также для важных переговоров и поездок. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!